Здравствуйте, меня зовут Евгения, оказавшись в трудной финансовой ситуации, убирала компанию по рейтингам в интернете. У компании опор оказался самый высокий рейтинг. Пакет документов собирала сама, это несложно. Банки дают нужные документы без вопросов. На всем протяжении меня поддерживали, всегда были на связи. Договор я заключила в конце августа, в декабре, в начале. Меня признали банкротом. В мае уже были списаны, списан весь долг. Процедура прошла быстро, успешно, без всяких вопросов. Все было хорошо, в отличие от моих знакомых, которые обратились в другую компанию.